Друзья, очень много разбиралась с курчавостью. Показывала вам, что у нас заболел персик. И мы всегда обрабатываем от курчавости только один раз. Некоторые пишут и рассказывают, что надо еще раз обрабатывать. Но как я заметила обработали даже если поздно мы обработали персик эти листья их даже не надо срывать это наш опыт мы увидели они падают сами вот я вам покажу листья падают сами ливень их сбивает а дальше. Хорошие листики. То есть получается, вы обработали. Мы обрабатываем только один раз. Химии в нашей жизни хватает. И так вот обработали. Химия прижгла эту болячку. И все. И далее идут хорошие листики. Эти листики больные. Засыхают. И сами падают, опадают. А, а персики развиваются. Вот здесь вот был поражен листик. Чуть-чуть. После обработки. Видно, что живой лист. Живой листик. И... Ну, сейчас мы к нему. называется кручалость отпадет это все уйдет и не надо лишний раз брызгать не надо вот я даже просто они листопад такой устроила листья попадают сами Сейчас хочу показать уже персики. Потихонечку завязывается. Будут персики, хоть мы всегда, мы всегда плачем. То мороз нам мешает, то заморозок. Когда они цветут, то болячки. Но сколько должно быть столько завяжется лишнее он сбросит сам вот хотела поделиться с вами опытом что мы обрабатываем от курчавости один раз простые персики не болеют а именно вот эти вот декоративные калировка именно болеют чавостью это постоянная болячка. Один раз мы пробовали не обрабатывать. И тогда мы чуть не потеряли персик. Один раз обработать надо. Чтобы эта болячка не съела их. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайк. Пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, никаких болячек.